Сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета провели исследование донных отложений заповедных озер Хакасии в рамках гранта Российского научного фонда. Результаты исследований могут рассказать, каким был климат на Земле много веков назад. Сисмоакустические исследования до нас там никто не проводил, и нами впервые была получена информация о мощности донных отложений, а также структуры их залегания на этих озерах. Уже сейчас можно сказать, что большая мощность донных отложений, она говорит о большом возрасте этих озер и представляет большой научный интерес с точки зрения изучения климата. Исследования проводились на озерах Иткуль, Бел и Шира, возраст которых составляет более 10 тысяч лет. Полученные результаты еще предстоит изучить. В начале августа геологи отправятся во вторую экспедицию и продолжат исследование донных отложений. Мы отбираем колонку, потом их по 2 сантиметра разделяем по пакетикам, по кубикам, и их изучают биологи, химики. Вот такой мультидисциплинарный подход позволяет достаточно точно установить какие-то вот вещи, там похолодания климата, потепления. То есть мы вот работаем не только вот геологи, но еще вот привлекаем других ребят с других факультетов. Основными факторами, которые определяют накопление осадков на дне озера, являются климат и особенности окружающей среды. Встречаются озера, где нет осадков. Это вот, ну, молодые озера. А вот такие вот более древние, вот они вот, там э, очень тонко записана вот эта история изменения климата. По пыльцем можно посмотреть, по каким-то э, химическим этим параметрам. Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универньюз.